Мистические планы, духовный план, это необходимо осваивать, необходимо практиковать для успешного пути. Если не будет личной практики, личного глубокого, даже масштабного переживания мистического и духовного плана, то ничего толком на пути родных душ не получится. Мы об этом говорили. Мы, э -э -э Вспомнили, вы вспомнили что-то, у себя освежили в памяти и, а, значит, уяснили, я так надеюсь, уяснили очень важную вещь, о которой я вчера говорил, да, то, что когда вы встречаете свою родную душу, вы встречаете в первую очередь именно душу. Из этого следует очень-очень много. И потом, в этот же день вчера... Мы с вами провели трансовое дыхание, и вы уже на себе смогли это прочувствовать, что такое выход на мистический на духовный план, да? У многих получилось, у многих произошло, произошел этот выход. Вот то, что мы вчера с вами рисовали, повседневный план и астральный план, когда начали дышать, многие говорили о том, что вот эти мысли одолевают, повседневные какие-то вопросы одолевают, но мы с вами дышали, дышали, дышали, дышали, и произошел что? Прорыв произошел. Прорыв через вот это вот, через это ограждение, прорыв на мистический план. И все вот, получилось, у многих получилось, говорили вдруг, так неожиданно, так бух, оп, и мы уже в другом состоянии, и там уже совершенно другие смыслы, другие ощущения, другое восприятие себя, и... А, да, вот, вот моя душа, вот мои родные пространства, вот мое путешествие. Заметьте, когда происходит выход на мистический план, на духовный план, вы ощущаете очень глубоко и очень сильно ощущаете, что это гораздо более настоящее, чем то, что мы испытываем в повседневности. Да, вот все отмечают, вот оно настоящее. Правильно? Правильно. Это нам с вами необходимо отметить, поскольку когда в повседневности, вот уже не в тренинговом пространстве, а в повседневности, человек выходит на мистический план, он часто говорит, «Вы, что что-то со мной ненормальное произошло, так, это надо это быстро прекратить. Вот. То есть не всегда это ненормально, и не всегда это нужно прекращать, а нужно к этому правильно относиться. Реально, осознанно освоить вот этот мистический план. Он просто необходим. Чем больше вы будете осваивать эти мистические планы, чем, чем больше вы будете оставаться в здравом уме при этом, да, не фантазируя, не вот эти все обильные э, иллюзии, которые человек постерегает, безусловно, если вы их сможете избежать, тем более э, четче вы начнете ориентироваться на своем духовном пути. Вот Оксана говорила, такая задача перед ретритом, внести ясность, дифференциацию, чтобы было все четко, соединение левого, правого полушария. А потом делали йогу, вчера делали йогу, сегодня делали йогу. После йоги, я постепенно перейду потом и к танцу тоже, после йоги заметили существенные изменения ощущений и восприятия своего тела. Оно какое стало тело? Легкое, какое еще? Мягкое. мягкое, мягкое, легкое, свободное, свое оно... тело. Живое. И вот э э осознали, заметили, что вместе с изменением реальным изменением тела у вас изменилось и сознание, и как бы психология восприятия мира, да? Какое восприятие мира стало? Меньше проблем. Более, более спокойно. Да. Более спокойно. Еще какое? Как Укорененное было? какое Дружба. Что? Доверие такое, да. А, более, более открытыми стали более естественными более открытыми стали да? вот соединение а, телесных ощущений с внутренними состояниями и с повседневным а, своим планом это и есть начало пути интеграции духовных состояний в нашу повседневность то есть вы здесь сейчас в эти дни это испытали на себе это работает. Работает? Да. Работает. То есть та заявка, тот запрос, который которому многие приехали на ретрит, как же соединить духовное и повседневное? Вот. Через тело, Через тело безусловно. А как без тела в повседневности? Это невозможно без тела. Танцы же самое, но тут больше шанти, Я расскажу, поскольку вы же шанти танцевали, но я просто тоже могу себе это представить. Тоже происходит интеграция духовного и потом повседневного. Там со своими оттенками, естественно, но самый главный принцип. Посмотрите, ну, давайте на этом моменте... А дешакти ты не, не можешь рассказать, к сожалению. Не могу. Точно но вчера не могу, мы и после не транса могу. сделали практику. И женщины говорили, как здорово, что мы ее сделали. Да. И все ушли в таком умиротворенном, в таком состоянии. Вот у Наташи, где Наташи, которая восьмерка была. А, вот Наташа. У вас восьмерка была, у вас она продолжилась, да? Вот, у нее как раз в Ади-шакте, это восьмерка, которая показалась на транс, она так как бы выглянула. А на Адишакте у нее произошло это соединение вот, двух чакр женских. И вот эта восьмерка себя показала. То есть процесс как бы продолжился. То есть мы даем те практики, РД-практики, которые позволяют вам сразу же соединять, интегрировать эти духовные состояния в повседневность. Но от вас требуется, во-первых, осознанность. То есть вы должны осознать, что это произошло. Вот, допустим, если бы я сейчас это не отметил, это не сказал, кто-то мог бы пройти мимо этого. говоря: ну классно, я себя великолепно чувствую, и все. Как бы, да? Но если мы с вами начинаем осознавать то, что происходит фактически, это становится в вашем распоряжении. Вы уже потом можете этим распоряжаться. Если вы это не осознали, даже несмотря на то, что вы получили опыт, этот опыт ускользает от вас. Вы вернетесь в повседневность, вас закрутит это самое колесо, которое вчера, о котором мы вчера говорили так много, да? И вы скажете, ну как классно было там на ретрите, все здорово, но ретрит ретрит, а жизнь жизнь. И там нужно иначе себя вести, и все должно быть другое. И все забудется очень быстро, выветрится, какое-то время еще будет оставаться, а потом уже совсем утратится. У нас с вами впереди еще три дня. Эти дня мы также будем делать мощные практики различные. И чем больше у вас будет осознанности, тем больше пользы вы из них извлечете. Я повторюсь, недостаточно даже опыта для того, чтобы у вас потом а, а, могла меняться повседневность, происходила интеграция. Опыта недостаточно. Тем более недостаточно теории. Когда вы послушали, записали, это вообще мизер. Нужна, да, определенная теоретическая база. Необходим опыт, он просто необходим. И очень важно, просто необходима осознанность. Когда это соединяется, знание, опыт, осознанность, вы имеете в своем распоряжении возможность интегрировать свой собственный духовный опыт в повседневность. Давайте для аналогии приведем такое сравнение. Многие из присутствующих занимаются различными духовными практиками. И кто-то вот отмечал, по-моему Наташа говорил, или кто-то еще, я сейчас боюсь перепутать, что когда делаешь медитацию, все тоже примерно самое, все классно, ну, возникает расширение сознания, расширенное сознание появляется. Но после медитации человек выходит, проходит 15-20 минут, и все это схлопывается, и как будто бы ничего не было. Он Радмилу говорил это. Да. Может быть, Радмилу говорил, да. Вот. Это происходит у очень многих, это обычная как бы вещь. И человек, если заинтересован в том, чтобы действительно на самом деле соединить духовное и повседневное, он рано или поздно начинает чувствовать очень большую неудовлетворенность такой практики. Что же это получается, если я в медитации, в йоге или в танце или еще в чем-то выхожу на эти высокие состояния мистического духовного плана, а потом они уходят, и это проходит месяцы, годы, то, ну а как бы а что дальше, да? Идешь, идешь Да. Вроде бы получается шаг вперед во время медитации, из медитации вышел шаг назад, шаг вперед, шаг назад. В результате движение либо очень мизерное микроскопическое, либо вообще никакого движения. А иногда у человека возникает разочарование, и он говорит, да тьфу ее, вот, тратить время на это, на все, раз никакого особенного толка от этого нет. И вообще происходит э, откат, большой откат назад. Так вот, чтобы все этого не произошло, если вы действительно заинтересованы, перед вами встают уже только сугубо личные задачи который в решении этой задачи вы только сами себе больше всего поможете. Это сохранение того состояния интеграционного в вашей собственной повседневности. Это только ваше. Вы вернетесь домой. Вы получили знания, вы получили опыт на ретрите, вы получили осознанность. Вы что-то записали, вы вернулись в, вдох... в состоянии вдохновения на полностью, у вас много энергии. Но вы вернулись в привычную среду. И там что произойдет? Матрица руками обратно. Да, и вас затянет вот это вот колесо сансары, и у вас автоматически включатся те программы, которые работали и до ретрита. И вы будете даже это осознавать вы будете чувствовать, что елки моталки я опять как робот, я же не хочу этого делать, но я это делаю, я это говорю, я так живу. А вы должны понять, что да, автоматически включаются эти программы. Но, если вы будете заинтересованы, если вы будете сохранять свое состояние, вы скажете себе так, стоп, вот сейчас во мне программа включились? нет, я не буду так делать. Ну, очень простой пример. Когда мы возвращаемся в повседневность, особенно если это мегаполис, Москва, Санкт-Петербург, там все очень динамично происходит, нужно бежать, там никто не ходит, там все бегают, да, а ваше состояние, вам хочется идти, все бегут, толпа, тысячи людей, это эгрегор, это атмосфера, вы должны сохранять это состояние, вы должны где-нибудь там найти место, чтобы вам идти, да. Или вы пришли на работу, там своя динамика, у каждого своя. И вы чувствуете, что эта динамика не совпадает с вашим внутренним состоянием. Вы сохраняете свое состояние. Если вам говорят быстрее, быстрее, вы говорите, да, хорошо, быстрее, но я сделаю вот так вот, вот, сейчас вот так. Это только ваше. Мы с Шанти не придем к вам на рабочее место, не проведем с вами тут же медитацию и так далее. И вот, мы подошли с вами к интереснейшему моменту. Что же вам поможет сохранить ваше состояние? Если вы скажете, только я сама, я сам, это будет радикальная ошибка. Есть такая теорема, которую я часто оглашаю, теорема неполноты системы, которая звучит, гласит следующее. Изменения в системе возможно произвести только выйдя за пределы системы с помощью метасистемы. Вы можете обращаться к этому своему состоянию как к метасистеме за помощью. Помоги мне сохранить это состояние, помоги мне на работе оставаться собой. Вот так вот но просто просьбы с моей точки зрения недостаточно кому-то достаточно просто высказать просьбу с моей точки зрения недостаточно самое главное с моей точки зрения это преданность преданность в данном случае самому себе но самому себе не вот этому я привычному уже нашпигованному различными программами да а вот к этому я более широкому что значит преданность к более широкому Я? Если у вас какие-то обстоятельства выбивают из этого состояния, вы это осознаете и возвращаетесь в это состояние. Знаете, я приведу короткий пример, как это было, ну, довольно, довольно интенсивно меня выбивало, очень интенсивно, когда я работал с детьми, кто работает, тот знает, вот Елена кто знает, они выбивают вас, они в свой мир вас погружают очень быстро, моментально, практически. И если вы с ними не погружаетесь, бесполезно. Они вас уже не воспринимают. А мне не хотелось. Вот я в то время ездил на хлоропной дыхании, участвовал в хлоропной дыхании, возвращаясь тоже вот как вы такой отдых такой весь спокойный. И я понимал, что если я сейчас войду вот это вот во все я просто это состояние потеряю. Я его просто сохранил. Я очень сильно старался вот общаться с ними на своем языке, понимая детей, понимая их, я старался общаться на своем языке. То, что в быту называется «не ведись», вот я старался не вестись. У меня это с переменным успехом получалось, когда получалось, когда не получалось, но в общем и целом получилось. И дома также. Меня смотрели такими глазами, но ну, если вы так себя начнете вести, вам точно сразу клевно поставят. Потому что ну не нормальный человек, да? Что значит нормальный человек? Нормальный человек, тот, который кушает мясо, пьет, веселится, матерится, ну и там подобное, это нормальный человек. Ненормальный человек, тот, который сидит и вдруг его что-то накрыл, и ему очень хорошо. Это ненормальный человек. Я могу так сказать. Андрей сейчас о своем опыте рассказывает, я его прекрасно понимаю. Но он рассказывает с позиции мужчины. А мужчина все-таки, он может сказать, вот я так хочу, и я так сделаю. А если женщина так в семье сделает, я думаю, что ей это не светит. Хотите общаться вот из своего состояния. Все равно найдется тот, кто выбьет ее. Ответственность перед своими детьми, ответственность перед мужем, ответственность там еще перед кем-то, перед близкими. У женщины, у нее есть свой источник. И вот то, что Андрей сейчас озвучил, как мужчина, да, это вот Шива. Он со своей горы просто общался с этими детьми, и в то же время, оставаясь с ними, он общался как Шива. Да, а Шакти, она, к сожалению, так не может. У нее другая стезя, у нее вот задача, чтобы... Потому что ее задача – это вот этот мир внутри, который она сохраняет. Это ее муж, которому она должна дать тепло, заботу, ее дети, ее близкие. И у нее вот этот центр, он как раз находится здесь, в сакральном центре. И когда мы вот вчера на дешакте многие женщины почувствовали это, да, вот Галина говорит, я для себя открыла, это так здорово оказывается, вот когда мы соединяемся – и идет вот эта связь, как у Наташи восьмерочка, раз с сердцем соединилась, у Алены, раз с Аджной соединилась. И когда вот это все соединяется, и женщина остается своем, тогда мужчина ее не подавляет, он не думает, что-то с ней такое. Она там ходит с утра растрепанная, басая, не готовит ничего, ни о ком не забудется. А она вот в, этой, вот в этом своем женском может нести как раз спокойствие, и не такую вот мужскую отстраненность, как вот Шиву может нести, а вот это тепло и вот эту нежность, да, которую вчера вот почувствовали все от Богини-Матери, вот эта мягкость, вот когда она входит в это свое, это та же самая отстранённость, но женская. То, что, что сейчас Шанти озвучил, мне это тоже, к счастью, прекрасно знакомо. А вот совсем недавно, несколько дней назад… А вчера? Нет, нет, нет, я о другом сейчас хочу рассказать, я понял. Совсем недавно, несколько дней назад, я, ну где-то на протяжении часа, примерно на протяжении часа, я не знаю, какое слово подобрать, любовал, нет, восхищался, не подходит. Я так и не смог подобрать то слово, когда я смотрел на Шанти в течение часа, я был в духовном восхищении. Вот духовное восхищение, это единственное, что я могу вот каким словом а, это охарактеризовать. Вот да, вот то, что она говорила, вот э, от нее все это исходило. Особенность, говорю я, молчит она. Да? А это было наоборот. Она что-то говорила, но ну, обычные вещи. Ничего особенного, ничего, ничего мудрого, ничего глупого, обычные, простые вещи. И, а, ну какая энергетика шла? И я просто смотрел и слушал, мне было все равно, что она говорит. Я слушал, это такая энергия шла. Это похоже на что вас, вот, вот, это, Я хочу обратить ваше внимание на важный фактор. А, да, действительно, мужчина, если он по шиве идет, допустим, как я, да, его сила в отстраненности. Он вышел на мистический, на духовный план, и ему там трава не расти, все по барабану. У его барабанщик, кстати, есть. Вот, и все ему по барабану, это его сила. Он становится удивительно, духовно сильным. И я сейчас не буду все аспекты этой силы рассказывать, слишком долго перечислять, но это очень сильно впечатляет. У женщины другое. У нее тоже определенная отстраненность, но никак уж его. у нее вот действительно, как Шейнс сказал, определенная мягкость. Или степенность. Вот, допустим, женщина, она может быть не мягкой по природе, ей не надо быть мягкой по природе. Но у нее образуется определенная степенность, определенная тишина духовная. И если такая женщина возьмет и просто так вот волосик поправит, то мужик будет сидеть просто это смотреть. И все. И не дай Бог вам, женщины, если вы вышли действительно реально в духовное состояние туда, на высоту, не дай Бог вам использовать это в корыстных целях, как-то проманипулировать. Вы увидели, что у мужика с потекла, потекла и вы решили это использовать. Не надо. Не надо. Это страшный грех. Я знаю таких людей, женщин, знаю, которые это делают. Потом очень тяжелая расплата. Да? Им реально... Дана духовная сила, а они ее используют, конвертируют, так сказать, да? Но раз Бог дал, чего не использовать. Используют не по назначению. Используют э, грубо, манипулятивно. Просто выжимают деньги из у мужчин. А вот кто будет видео смотреть, и женщина скажет, а почему нет? Пожалуйста, попробуйте. Но узнаете, что расплата придет не слабая. То есть отдадите ей не только то, что взяли, но и гораздо больше. Ну просто человеку скатывается уже вот эта духовная сила, которая дается, и человек ее использует уже в корыстных целях. Она какое-то время работает, а потом уже карма заканчивается, и человек уже откатывается настолько вниз. Вот. И вот эти уже манипуляции, допустим, в следующей жизни, они уже не работают. То есть человек привык так жить уже не работает, а новый человек не наработал. И получается, ему еще дольше нужно идти, это как бы все сначала. Идти, идти, идти, идти, нарабатывать, а там опять эта ловушка. раз человек уже однажды на нее попался, душа может пойти по второму кругу или по третьему, да? А может наоборот, вот на накушаться и сказать, нет, все, с меня хватит. Такие вот нам примеры с Андреем тоже известны. Ну, Когда Знаете? человек после очень высоких состояний, вот реально высоких состояний, духовных, он вернулся, Опять вот на этот круг, опять проживает это все заново. Когда вот мы индивидуально занимаемся а женщины чувствуют вот эту энергию в себе. И многие говорят, ой, да, я становлюсь у меня уже какие-то проблемы не так беспокоят. Если бы я раньше там психанула, а я вот чувствую, у меня внутри спокойствие возникает. Ну и, конечно... Я замечаю, как мой мужчина меняется рядом. Когда я в этом состоянии, мужчина вообще, он за мной ходит, как хвостик. Вот одна женщина мне говорит, и другая тоже это заметила. Говорит, ну как мой, мой РД меняется в это время. И я вижу такое, проблескнуло вот это вот, да, эго. То есть я богиня, а, а я говорю, смотрите, не используйте эту силу ни в коем случае, иначе вы откатитесь назад. она говорит, да. Спасибо, что предупредили. То есть человек сразу так как, а я вот уже подумала, что сейчас я на работу, на работу, а мужчина за мной будет ходить, как хвостик. И значит, я буду, да, как бы вот такой богиней. Вот Это эта искушение дракона. Грань. искушение дракона, искушение гордыни. Об этом чуть позже, когда мы будем о субличности говорить. А сейчас, нет, нет, сейчас, секундочку. А сейчас я хочу довести до конца то, ту линию, тот вектор, который я выстроил. Многие, ну, наверное, чуть ли не все, наверное, очень заинтересованы в том, что вот эти высокие, сильные, прекрасные, великолепные, духовные, мистические состояния интегрировались в повседневность. Вот мы этот вектор с вами продолжаем. Почему я рассказал, как сохранять мужчине? Почему Шанти рассказала, как сохранять женщине эти духовные состояния? Потому что с первой точки зрения вам покажется, а может быть не с первой, даже с десятой и сотой, с точки зрения покажется, что люди на вас смотрят как-то не так и воспринимают чуть ли не за сумасшедшего, или вот, как Наталья сказала, там не понимаю тебя, не хочу жить с тобой и так далее. Mm -hmm. Это только определенный этап. Так будет не всегда. Если вы будете сохранять свое это состояние довольно быстро, относительно быстро, вас не только примут в каком-то обществе, микросоциуме, но и начнут очень живо, искренне интересоваться вами, вашей жизнью, <coughs> а расскажи, покажи, просто пообщаться с вами, просто посидеть, потому что почему? потому что от вас будет идти реальная, настоящая энергия. И если вы вот в этом расширенном состоянии сознания, в этой, пребывая в этой метасистеме своей собственной метасистеме личной метасистеме, будете ее сохранять, то это достаточно быстро почувствуется окружающими, и они примут вас, и будут вам вас заинтересованными, и в вашу жизнь будет приходить то, что более созвучно вашей вот этой вот более широкой метасистеме. Да, придется с кем-то, с чем-то расстаться, уйдут какие-то люди, которые не созвучны, они действительно скажут, ты дурак, мне тебя жаль, но я с тобой больше общаться, жить не хочу. Да? Такое, да, это будет. Это вот момент перехода, момент определенного кризиса. Но через некоторое время будут приходить те люди, которые созвучны вашей метасистеме, или мы проще выражаем, созвучны нашей Душе. Да? И вы почувствуете совершенно иное качество жизни. Вот так происходит процесс интеграции, вот так происходит соединение духовного, и повседневно. и сейчас прежде чем вы начнете задавать вопросы, я хочу предупредить некоторые ваши вопросы и сказать в чем основные ошибки на этом пути интеграции пожалуй самая распространенная ошибка на этом пути это человек хочет соединить вот это я вот с этим я он хочет соединить он говорит нет я не хочу выглядеть таким уж чужаком и ненормальным. Я не хочу там расставаться с теми людьми, которые мне дороги. И вообще я не хочу, чтобы моя жизнь претерпевала серьезные изменения, трансформации. Мне страшно. Мне больно. Мне одиноко. Денег нет. Вообще нехорошо. Я хочу все это сохранить. Говорит человек, вот вот это я хочу сохранить. Пусть это будет. Но пусть к этому будет еще и вот это. Нельзя. Не получается. Не получается. И Иисус сказал, что невозможно, значит, служить и Богу, и Мамоне одновременно. Либо вы... Что такое Мамона? Это деньги. Либо вы работаете за деньги, то есть ради денег, либо вы работаете ради своей души. Либо вы там, либо вы здесь, где сердце ваше, там и драгоценность ваша будет.